Всем привет! Сегодня в своем видео я вам расскажу, как подключиться по RDP к домашнему компьютеру через интернет. Возможность принимать удаленное подключение к компьютеру по RDP имеется только в профессиональных версиях Windows 7, 8, 10, 11. Нам необходимо иметь с вами публичный или, как говорят, белый IP-адрес для доступа в интернет. С помощью него мы сможем напрямую подключаться к компьютеру домашней сети. Нам нужно будет на роутере зарезервировать IP-адрес компьютера, чтобы он каждый раз не менялся, и во вкладке переадресации портов» создать правило проброса порта на ранее зарегистрированный компьютер. По умолчанию для работы протокола RDP используется порт 3389. Как его пробросить на роутере, я рассказывал в предыдущем видео. Затем, чтобы узнать публичный IP-адрес, необходимо воспользоваться сайтом, такой как 2IP. Ссылка будет в описании. Переходим на данный ресурс и здесь у нас показывает наш публичный IP-адрес, через который мы будем подключаться к нашему компьютеру. Итак, что нам необходимо сделать? Нажимаем, у меня установлен здесь Windows 10, нажимаем «Пуск», «Параметры», выбираем «Система», «Удаленный рабочий стол», здесь ставим «Включить удаленный рабочий стол», «Подтвердить», и у нас он включился. Либо нажимаем, сейчас я отключу, либо «Мой компьютер», «Свойства», настройку удаленного доступа и здесь ставим разрешить удаленные подключение к компьютеру. Также можно поставить галочку разрешить подключение только с компьютерах, на которых работает удаленный рабочий стол с проверкой подлинности на уровне сети. Далее что нам необходимо сделать? Нам необходимо с вами указать пользователей, которым мы предоставим доступ. Нажимаем добавить и вводим самовар. Окей, все, мы прописали своего пользователя, которым предоставим доступ по RDP. Нажимаем сохранить, закрываем и теперь будем пробовать. Итак, скачал я программу на телефон удаленный рабочий стол Microsoft нажимаем главное что нам необходимо с вами сделать нажимаем плюс добавить компьютер и здесь имя компьютера вписываем в наш публичный ip адрес нажимаем сохранить затем нажимаем и у нас идет подключение а, имя мы указываем ту учетную запись которой мы разрешили доступ у меня был самовар и, соответственно, указываем пароль. Нажимаем продолжить. И мы с вами подключились к удаленному рабочему столу. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!